Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч. И сегодня у нас очередная посылочка с магазина Computer Universe. И хотя вы здесь ее не видите, но она есть, как тот чертов суслик. Итак, посылка стоит на полу, потому что она реально гигантская. Наверное, одна из самых больших, которые у меня только были, и ставить ее на стол не было никакого смысла. Потому что в ней находится в разобранном состоянии целый компьютер. Заказал один из заказчиков, для него все это дело будет собираться. А сейчас давайте посмотрим, что у нас тут прислала нам почта России, в каком она доехала состоянии и так далее. Сразу скажу, что посылка очень сильно на самом деле побилась на почте России. Но внутреннее содержимое не пострадало, во всяком случае, насколько я могу видеть. Давайте начнем смотреть по порядку, все рассматривать и так далее. Первое это сесониковский блок питания на, по-моему, 600 Вт. Если мне не изменяет память, да, 620. Вот такой вот красавец. А почему 600? Ну, потому что этого хватает под все, что только можно. В принципе, то есть сборку можно апгрейдить до любого состояния. То есть 600 Вт вам хватит надолго. То есть даже в будущем его можно будет использовать при пересборке данного компьютера, если вдруг это потребуется. Но я думаю, что у заказчика он проживет очень даже долго. Итак, вот такой вот блок питания. Давайте смотреть далее. Далее у нас идет материнская плата. Я решил взять SROK B360 Pro 4, поскольку заказчику, ну, в принципе, не было смысла разгонять процессор, то есть это ему не стояло как задача, соответственно, взял обычную материнскую плату достаточно хорошего качества, которая будет тянуть наш процессор, вот, то есть, которая не будет перегреваться, то есть не будет перегреваться цепь питания, соответственно, не будет с ней никаких проблем. Именно это в слове «тянуть», а то сейчас начнут говорить, что у нас материнские платы тянут процессор. Вот, Но на самом деле, с учетом того, что мы взяли в сборку 8700, то, соответственно, брать надо было B360, потому что H310 все таки в большинстве случаев перегревается. Те варианты, которые не перегреваются, это варианты с хорошим охлаждением, э -э они обычно стоят, в принципе, тоже так же, как и B360. То есть никакой экономии тут нету, поэтому смысла никакого брать э такие платы под 8700 в принципе нету. Давайте смотреть далее. Далее у нас здесь идет видеокарточка, это обычная гигабайтовская 1060, по-моему, называется WinForce, могу ошибаться, то есть с двумя вентиляторами. Самая обычная, какая только может быть, давайте ее даже откроем, тут, в принципе, несложно она открывается, вот, вот так вот выглядит. То есть обычная карточка, в принципе, для игр более чем достаточно в разрешении Full HD. Так, отставим нашу карту и перейдем к тому, что здесь еще есть. Как вы понимаете, сама посылка оказалась большой не из-за вот этих вот комплектующих, а потому что здесь внутри находится корпус. Ну, наверное, его мы рассмотрим в самую последнюю очередь, потому что он действительно очень даже большой. Так, давайте смотреть, что еще здесь есть. Есть здесь два вентилятора, вот таких вот обычных, с LED-подсветкой, белая подсветочка. Это у нас BitFenix. Соответственно, вентиляторы у нас будут служить для вдува. Ну, заказчик попросил сделать чуть более цветастой сборку. Да и, в принципе, охлаждение чуть-чуть можно было бы улучшить, соответственно, в корпусе. Поэтому решил взять два данных вентилятора. Говорят, что за свою цену очень даже неплохие вертушки. Ну, соответственно, проверим уже на практике. Честно скажу, с ними не работал. А, так, давайте смотреть, что здесь еще есть. Есть здесь вот такая вот вещь. Это оперативная память. Бралась она белой, потому что в цвет, соответственно, самой сборки. Она будет такая черно-беленькая. Вот, соответственно, обычная оперативная память на 2666 МГц, два модуля по 8. Соответственно, все у нас должно подходить ко всему, то есть выше брать частоту не было смысла, потому что материнская плата выше не заведется. Вот, вот такая вот оперативочка, в принципе, неплохой, как мне кажется, выбор, хотя с корсаром я работал мало. Так, давайте далее. Далее у нас вот такой вот накопитель, это Samsung 860 EVO. На 250 гигабайт, соответственно, под систему, под какие-то там самые необходимые программы и самые необходимые игры более чем достаточно. Ну, насчет того, что брать 860 или 850, тут я вам на самом деле не скажу. Как по мне, так 850, потому что на 860... Сейчас есть тесты, он показывает себя где-то лучше, где-то хуже, чем 850 Но у 850 есть явное преимущество, потому что он уже проверен временем. То есть его тестировали не один раз, по долгу, то есть годами, то есть на убой, на соответственно максимальный ресурс. То есть данный SSD-накопитель был полностью проверен. 860 тоже показывает очень хорошие результаты. Но пока еще не до конца известный нам накопитель. Вот, поэтому берите, но осторожно. То есть лучше я бы все-таки подождал, но поскольку мы первопроходцы, то взяли 860. А брать что-то более быстрое я не видел на самом деле смысла, потому что, ну, в принципе, он будет использоваться только для загрузки операционной системы. То есть можно было взять там 970. В рамках бюджета 970 смотрелся намного хуже. То есть денег на него потратишь много, а толку получишь не так-то уж и много. Давайте смотреть, что здесь еще есть. Есть здесь еще вот такая вот коробочка. Я думаю, что мы ее сейчас откроем. Но я, в принципе, знаю, что там находится внутри. Скорее всего, там находится жесткий диск. Потому что жесткие диски обычно опакуют вот таким вот образом, чтобы не повредить, друзья. Это очень важно, потому что жесткие диски очень легко повредить при транспортировке. Они очень чувствительны к колебаниям, а, соответственно, Почта России у нас херачит посылки как очень наш. Давайте откроем, посмотрим, как он доехал внутри. Видим мы здесь пупырочку, то есть вторая степень защиты и, конечно же, антистатику. Вот такой вот VD синий, я думаю, что вы его все видели, все о нем слышали, самый распространенный диск, обычная файлопомойка на 1 терабайт. То есть для, соответственно, хранения файлов самый идеальный выбор. Ну, соответственно, если вы хотите что-то хранить очень важное, то лучше взять помедленней, допустим, WD-RED. Есть неплохие накопители, в принципе, у Сигейта, но решили остановиться на VD синем, Самый обычный, самый бюджетный диск, но для игровых сборок он вполне подходит для того, чтобы хранить на нем игрушки. То есть идеальный вариант. Что у нас здесь еще осталось? На самом деле не так-то уж и много. Ну и последние вещи, не считая корпуса. Это наш процессор. Это 8700. Давайте посмотрим, как он здесь доехал. Все пакуется очень даже хорошо. За что мне нравится Computer Universe, что упаковывают они процессоры просто замечательно. Вот такая вот идет упаковочка. То есть из нее очень сложно вывалиться процессору и сложно его повредить. Давайте посмотрим, действительно ли это у нас 8700. Сейчас камера сфокусируется, и я думаю, что вы увидите, что это действительно 8700. Для нашей сборки процессор очень даже неплохой. Можно было брать, конечно, 8400, но я считаю, что 8700 имеет намного больше перспектив, и намного лучше взять его сразу, потом апгрейдить уже видеокарту и так далее. Ну и, в принципе, в бюджет. Бюджет у нас, кстати, был 70, по-моему, тысяч, или в районе этого, или 80 тысяч, 80 тысяч. А, примерно где-то так, точно не помню. А вот, соответственно, для такой сборки, в принципе, очень даже неплохой процессор. Ну и последняя вещь, немаловажная, это у нас, конечно же, друзья, корпус. Корпус в нашей сборке, это вот этот вот замечательный Define C от Fractal Design. Я считаю, что один из самых красивых корпусов, самых вместительных и самых удобных. Наверное, второй корпус по кр... вместимости и красоте и так далее и тому подобное для меня, во всяком случае, после Корсара Carbido 400. Сейчас я коробку открою и вам его даже покажу, потому что он действительно заслуживает внимания. Итак, друзья, вот такой вот красавец-корпус, очень даже удобный, как по мне вместительный, небольшой по габаритам. Имеется достаточно хорошее вентиляционное отверстие, соответственно, хороший засос воздуха. При этом корпус почти везде с полностью литыми стенками, то есть минимум шума а, вам обеспечен. Сюда можно поставить водянку, сюда можно много чего поставить, в принципе. Поэтому мне кажется, что отличное функциональное решение за свои деньги очень даже неплохой такой кубик а вот поэтому ничего, как вы видите, страшного с полным заказом компьютера не происходит ничего не разбито, ничего не повреждено за две с половиной недели данная посылка из Германии дошла спокойно до Хабаровска, поэтому если решите что-то заказать, то смело делайте это, ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки, как и обычно, будет в описании. Ну а я займусь на выходных этой сборочкой, и вы сможете вскоре увидеть сам результат, ну и точнее сам процесс. Всем еще раз спасибо, с вами как всегда был Билыч. Если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Всем еще раз удачи и до новых встреч.